привет мои дорогие подписчики сегодня я буду готовить вареники вареники у меня будут на пару с картошкой подготовила пюре картошкой и с капустой Опа, капуста тушеная в общем первый раз я их попробую в мультиварке всегда я их варю на марле на, ну, на кастрюльку то есть марлю одевается и варится так на пару сегодня попробую сварить мультиварки если не получится тогда буду старым своим способом в общем что нам понадобится это пол литра кефира одно яйцо 700 грамм где-то иди сюда 700 грамм муки и вообще будем сколько возьмет муки ну примерно 700 вот потом одна чайная ложка у нас пойдет соли и 1 столовая ложка пойдет у нас сахара. И одна чайная ложка соды. Все, выливаем. Смотрите, выливаем кефир. Кефир должен быть комнатной температуры. Также яйцо разбиваем сюда тоже комнатной температуры. Сейчас. взбили. Теперь чайную ложку соды. Опа. Соду, Соду мы не гасим уксусом. Она погасится у нас кефиром, потому что кефир у нас кисленький. Так, теперь одну чайную ложку я сюда соли высыпаю. И, три, ой, и одну столовую ложку сахара все перемешиваю. Вот перемешала. Теперь сюда частями добавляем и перемешиваем муку. Сначала мы перемешиваем ложкой. А потом, когда она уже будет такая, более-менее превращаться при... в тесто, будем руками замешивать. Вот такое тесто у нас получается. Вот. Наполовину готовое. Теперь мы на стол. На стол я высыпаю муку. Сейчас. Одну секундочку. Так, высыплю муку. И сейчас сюда свое тесто. Сейчас вот высыпала тесто на стол. И теперь мы его замешиваем, добавляем муку сверху. Видно вам? Так, добавляем муку. И замешиваем его не сильно, чтобы оно было такое крутое, а такое пышненькое, чтобы оно было. Вот. И будем потом формировать вареники. Так. Вот такое у нас тесто получается. Такое. Оно должно хорошо резаться. Сейчас мы так опа, опа, опа. Теперь мы половину берем, откладываем, а с половины будем крутить. Ой, надо наш. А с половинки будем крутить мы но сейчас, сейчас я покажу маленький фрагментик. В общем скручиваю я так я, кол, такую колбаску. Я не, так не раскатываю, как некоторые там пласт. Потом это все выдавливают они стаканами. Я вот так колбаску с колбаски режу кусочками вот такими кусочками. А теперь беру скакалочку и Видно, видно, видно. Осветление, конечно, у меня не профессиональное. Извиняйте. Тем более сейчас еще вечер. Ну, в общем, такие раскатываются. Сейчас я попробую стать по-другому. раз колбасок раскатываю вот такие лепешечки. Так, и теперь сюда. Ложу начинку. Так, картошка у меня будет вторым заходом. И она черная, может вы обратили внимание, но это не черная, это я сюда грибы добавила. Малой хотел у меня с мясом, а мяса у меня нет. Вот, видно. Мяса у меня нет, поэтому будет с грибами, с шампиньонами. Вот тесто такое пушистое, пухенькое, приятное. Так раз. И все. И мы ложим это. в Скороварка у нас сейчас закипит. Ложится на 5-7 минут. Не больше. Потом вот я сделала еще зажарку. Поджарила. И готовые эти вареники будут у нас в зажарке. Чтобы они между собой не слиплись. Ну вот в принципе и все. Сейчас я докручу. И потом вам покажу уже Готовые свои вареники. И, опа! Смотрите, люди добрые, какие получились вкусняцкие, красивые, пышные резкость. Пышные вареники. Они очень вкусные получились. Даже в мультиварке вышли вкуснее, чем на марле я готовила раньше. В общем, я сама не ожидала, что у меня получится настолько вкусно. Вот еще тут мысяка, еще доваривается там. В общем, готовьте по этому рецепту, вы не пожалеете, вам понравится, я в этом уверена. Ставьте лайки, пишите комментарии. Спасибо, что вы на моем канале смотрите и подписываетесь. И хорошо, если будете брать на вооружение все мои рецепты. Все, спасибо всем за внимание, мои хозяишки. Всего хорошего, пока-пока.